3 сентября 2019 года. Город Челябинск. На бульваре Славы, возле памятника павшим Великой Отечественной войны, Вечный Огонь, сегодня проходит митинг памяти в честь 26-летней годовщины расстрела Белого дома. Добрый день, информагентство «Ледокол» Что сегодня вот э, за день почему люди здесь сегодня собрались я, я не знаю почему 26 лет э, Расстрел, э, да, да, 26 лет спустя расстрела белого дома за инфекционного кризиса как вы считаете э, могли же все-таки отстоять защитники белого дома день события или нет ну в той общественной ситуации нет скорее всего слишком сильно было правительство и агитация которая устраняла правительство uh -huh. а, общество было не готово к противостоянию, больше боялось гражданской войны. И вот из этого кризиса создан режим, при котором вот возможно то, что у нас полностью задерживают людей и не отпускают их. Как вы считаете, сегодня можно восстановить советскую власть или нет? Ну, советскую власть нет, конечно. Но как-то демократизировать, более, более социализировать этот режим? Да, можно, конечно. Построить более демократическую и более социалистическую страну, конечно, можно. Да. А что вы поднимаете под этим режимом? Под этим режимом? Да. Но это режим олигархов. Ре режим <гутил> капиталистический, бюрократический, авторитарный. То, то есть вы предлагаете сделать олигархический режим более демократичным? А вообще такое возможно в нашей жизни и вообще в реалиях сегодняшнего капиталистического общества? Да. Ну, в, нашем, в, в нашем нынешнем экономическом цикле, конечно, вряд ли. Но мы должны за это бороться, в конце концов. Потому что никакой альтернативы, в принципе, нет. Продолжать существовать такую систему, ну, в принципе, уже невозможно. И такой, какой она сейчас является, она больше не будет уже никогда. Потому что все общественные процессы, которые сейчас происходят в мире и вообще в России, говорят о том, что эта система будет сломана, так или иначе. Так или иначе она поменяется в худшую в плохую сторону, это уже зависит в принципе от нас. Будем мы бороться или будем сидеть вот так же по домам. Потому что мало кто пришел, ну, как бы пока что в нашем городе таких сил нету, mm -hmm. которые могли бы объединить и вывести. Причем под любым образом. Все. Ага, понятно. Ну, спасибо за ответы. Пожалуйста. Добрый день, информагентство «Ледокол». Вы не знаете, почему сегодня здесь на бульваре Слава собрались люди? Знаем, встало, встало. Так что? Что за день? Что, как ну как сказать, возврат на СССР. Возврат на СССР? октября 1993 года был расстрел расстрел дома советов а да. вам говорит, говорит это историческая дата что-то что, да. что событие как вы считаете оно было важным в истории россии или такое посредственное и что оно изменило ну лучшему наверное улучшений нет рабочих обижают, зарплаты маленькие Как вы считаете, можно ли восстановить советскую власть? Ну, если много людей объединятся, то, наверное, да. да. СССР хотим. Хорошо. Не, ну вот вы говорите, вы хотите СССР. А что она дает? Вот, допустим, сегодня, если поднимет красный флаг, станет СССР или нет? Почему? Пусть сухой закон, пусть там это, как еще... Хорошо. Времена застоя. Ты даже Сталина согласен. Сталина. Да. С удовольствием. То есть надо сильный лидер чтобы был? Да, так сегодня у есть... У ну, Путина неплохой. Неплохой, да? Пенористы. Но он выпрыгивает на соседей, на всякую фигню. Сирия. Кто она такая-то, Сирия? А сколько туда этой всего денег потрачено? Сколько людей погибло там? Не вот это лично. То есть... Внутренней страной. Mm -hmm. Займись лучше. То есть сегодня России капитализм и есть сильный лидер в виде чиновника Путина. Ну, так что надо менять? Все совпадает? Дому снять. Дому снять, да? да. Чиновников одних? А что, вот, они вон сидят на этих, на... выборах ага. а, они там выбирают? От смены чиновников произойдет изменение для большинства, да? да. Законы против народа да. они выбирают. Ага, понятно. А вы не знаете, что Советский Союз это был в первую очередь социалистическая экономика, диктатура пролетариата, то есть трудящихся, плановая экономика, а сегодня капитализм, частное собственное средство производство диктатура буржуазии это же совсем разные экономики общественно экономические системы согласен но зато когда был в СССР, а люди думали квартиры бесплатно путевки все это а сейчас тихо двигалось тоже, очень тихо двигалось. Сейчас куда-то чтобы 40, вон хватало, хватало и еще и очень хватало. Я сам подать. житель Серого Ледовитого океана. Я прожил всю жизнь на Северном Ледовитом океане. Я являюсь членом русского географического общества. Моя квартира главная, город Варкута. И в Селябинске у меня квартира. Я здесь бываю, в Южноуральском государственном университете. знаю всех руководителей. И я Тена Германа Платоновича, я его много лет знаю, когда он еще был ректором. Его заслуга, вот он с Этажного главного корпуса сделал 10 этажей главный корпус сейчас он стал выглядеть лучше красивее конечно Юргу ну и Шестаков Александр Леонидович это действующий ректор Ижорского государственного университета нормальные люди естественно Шмид Андрей Владимирович молодой ученый доктор экономических наук это все нормально они двигают а что это делает? Но процентов наши чиновники просто ходят на работу, числится на работе, Так для видимости находятся там, но ничего не делают. Качество жизни не улучшается. Что человеку нужно? Первое, это квадратный метр. Жилье, доступное жилье. Ни у кого его, а кроме вот этих вот толстосумов, богатеев, ни у кого его в достатке нету. Это первое. Потом, экология. Чем мы Тысячи, что мы пьем, что мы едим. Вот это все, это главные все вопросы. Никто ничего не делает. И вот сейчас, значит, из Швеции ученица, 16-летняя по телевизору, начала ее показывать, рекламировать, значит, она значит, уперлась в этот вопрос, значит, дело-то в том, я хочу сказать, СССР был почти 300 миллионов, мы тогда не успели к этой цифре подойти, его не стало. Развалили самую читающую страну без единого выстрела, как лохов развели. Дальше, теперь Россия, значит, 140 миллионов и вы что думаете, наши люди не знают этого, что ли? Подослали нам это, значит, со Швеции ученицу, нам, значит, объяснять ее в городскую думу, пригласили. Значит, тоже там эти слова громкие сказать. У нас народ в России в СССР всю жизнь был за мир, за мир во всем мире. Вот. И Нобелевскую премию, если кому-то в то дают, у нас вся страна должна быть удостоена Нобелевской премии. Это трудящиеся, это сельское хозяйство, это, значит, Крайний север, там, значит, и далее, и далее, и далее люди доработают. работают, ждут Мои родители умерли в сталинских бараках Ждали, так и не дождались Я, слава богу, у меня в Аркуте хорошая квартира, естественно, в хорошем месте Но я много лет был прописан в сталинском бараке Это шахта Октябрьская, поселок Октябрьский Сталинские бараки, 4 барака возле заруби стояли Их вот снесли, буквально Сам поселок Октябрьский тоже пустует Ветер гуляет, там шахта неперспективная, ее закрыли Но я работал в Арктике в геологии Открылся и место в артике 80 е годы. Поэтому я Можно являюсь... уточняющий вопрос. Да. Вот вы говорите, что чиновники ходят на работу, так как раз таких людей берут, кто вживается в эту систему и Конечно. делает нужно то, что да, нужно. Я для, я же? Они там друг так другу... основная причина-то какая так, а Народ не участвует. Народ должен участвовать в этом. Народ Но вы пригласили, в допустим, выборы. своих детей, выборы. родственников выборы, на это мероприятие. Конечно, дело да? это в том, что вы знаете, что я когда работал, постоянно я в разъездах, постоянно. Там, в этот тундре прожил в вагончиках всю жизнь, значит, ну, Балтимы их там называют. Я практически никогда не голосовал. Я, например, никогда не голосовал. Хотя у нас там пробовали, делали это что-то, это чего-то, ну, это долго рассказывал. Все равно, это выборная система. Народ должен участвовать. Если народ участвовать не будет, ничего не поменяется опять вот э, пришло мало людей. То есть, ну, значит, люди не хотят, чтобы их э, возвращали, что-то им давали какие-то блага. Сегодня современный российский мещанин хочет жить так, как он живет. Видимо, так получается. Нет, он не хочет так жить, он хочет лучше жить, естественно. Ну, просто не участвует, просто не верит. Просто народ не верит. Вот и все. Потому что при социализме многие жили, тоже квартиры были. Что? В сталинской бараке. Ведь в основном население жило в деревнях, бараках, без удобств. Потом, значит, этот социализм... Капитализм развалился, теперь капитализм пошел. У кого жилье? Ну так это говорим пополам, там у кого-то чего-то. А в основном все нужны нуждаются в жилье, доступного жилья, сколько ему положено, сколько и так далее. В общем, качество то, жизни. То есть основная проблема – это жилье и качество жизни? Да, это да? жилье, значит, а. качество жизни – это начинается с жилья. Ну. Это жилье. жилье. Ну сегодня это есть, у 5% да. населения же есть, это качество жизни высокое. Ну это очень даже нет нету 5%, менее 1%. живет в нашей стране более-менее нормально это менее 1 процента не 5 процентов не будет даже менее 1 процента а нужно чтобы все 100 процентов жили но капитализм не рассчитан чтобы все жили в нем да хорошо что, капитализм это дикая система это самая дикая система на планете земля там что искусственно создана безработица это искусственно создан я предлагаю другой вариант работают поменьше но все Представляете, когда еще у нас э, знаменитый был, значит, э, Косыгин, ага, Андрей Косыгин, его называли главным инженером в народе. Он давно предложил, за счет его стали э, субботу отдыхать, а то было воскресенье только одно. Он говорил, если будем еще лучше работать, будем 4 дня работать, еще лучше, будем 3 дня в неделю. Работаем меньше, но все понемногу, но при этом должна подниматься уровень производительности труда. Производительность труда должна расти, расти очень здорово. Один должен еще... обеспечить тысячи. А за счет Техника чего должна, струда? наука, О, работает, и техника. Представляете, правильно. у нас то все есть, полезность оцениваемо. И этого всего. Одна Арктика только 125 триллионов кубометров газа. Ямал 39 триллионов кубометров. Представляете, месторождения такие как Малыгинская. Мы сегодня Малыгинская же куба. на Ямале, там на северах американские, японские но фирмы я, добывают все это, я знаю. Там все, там кого только нету, там да. кого только нет. Я говорю, один Ямал только 39 триллионов, а вся Арктика это 125 триллионов кубометров. Это фантастическая цифра. Представляете? Фантастическая цифра! Сколько нефти у нас, сколько золота, сколько алмазов всего у нас для этого есть, для качества и нормальной жизни есть. Только должна техника работать. Это наука должна вести а техника дальше, дальше. дальше это вука. в одной крепь. Спасибо. Все возможности есть. Возможности есть в нашей стране для этого все есть. Для нас второе, третье место это уже позор. Это уже позор. Мы должны по всем показателям идти только на первом месте. ВПК, вот так ВПК. Первое место. Самая мобильная армия, самая лучшая в мире. Вот теперь это же нужно привить на гражданке. Понимаете? Образец у нас есть. пока работает, все нормально. Самое лучшее. Спасибо. И форум нет а Первый вопрос такой. Вы же знаете, почему сегодня люди здесь собрались? Как вы считаете? Погиб тут, как вы считаете, могли вот защитники Белого дома в этих условиях как бы, победить, отстоять Белый дом? Не нужно было ничего. Знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что когда подписывались и разрушали Советский Союз, они создали независимое государство. И кто писал эти бумажки, нужно было что сделать, нужно было бы поставить в составе России. Независимое государство в составе России, без вот этого бы не было, понимаешь? То есть вы считаете, что всего лишь в правом аспекте надо было изменить бумаги, и все было бы хорошо? Вы жили бы СССР ССР. Нет, бы в России, но Белоруссия была бы с нами, Украина была бы с нами. Все те 15 республик были бы с нами. Это ошибка чья? сделал. Вот еще такой вопрос. По вашему мнению, можно ли восстановить Советский Союз, Советскую власть? Конечно. А Какие методы вы видите? Нужно, нужно сначала баллотироваться по закону, по Конституции в Думу и набирать больше людей, делать больше полезного для людей. И тогда люди будут собирать, когда мы победим, это партия единства. Они... А любая партия свою сжимает, с она не обновляется, и не просто ставятся к новому миру, к новой жизни. И любая партия разваливается. Мы должны просто добивать больше, хорошего для людей, и наши партии. Просто, не получила у нас небольшой этот парень, но да, люди живут. <соцентричные> это партия вел, великое количество, но эта партия всегда держится. <соцентричные> это, это, это партия держит стариков, которые <соцентричные> живут, но их постепенно отправляют в отсвет. имеется в виду фонд разные, очень пенсионные. Короче, не ряде. вот здесь люди, которые собрались, вот мы видим УКП, ВМГБ, это те люди, которые не участвуют в буржуазных выборах. Вы ну, это понимаете, это молодые люди, которые только это, хотят, но они, может, хорошо знают историю, может быть, у них в роду за хорошим партийным работником. Если им нравится быть в этой партии, ради бога, если они, любая партия должна создать и делать что-то полезное для общества. Если любая партия будет заниматься бандитизмом, грабежами его Ростовом Льду. Никогда партия не выживет в этом обществе, правильно? Угу. Спасибо за ответы. Давайте. Так, первый вопрос. Могли ли достичь э, защитники Белого дома успеха? Я лично считаю, что начнем с того, что любая власть ⁇ это власть определенного класса. И защитники Белого дома, какое бы ни было тогда уже время, и никаком этапе развития не был бы Советский Союз, они выражали интересы именно рабочего класса. И хоть они потерпели поражение, но тот класс интересов, которого они выражали, никуда не денется. И тем более будет расти, и безработица сейчас растет. Но на самом деле защитники Белого дома, ну я не знаю, но ну, мы при поддержке своего класса могли достичь победы Но история злодейка, увы, повернулась по-другому Но это лишь очередной урок, чтобы показать и вернуться сильнее как ты считаешь, что нужно делать, чтобы восстановить советскую власть? Для того, чтобы вернуть советскую власть и вернуть непосредственно диктатуру пролетариата, нам нужно объединять рабочих прежде всего. Объединение рабочих – это, э, это можно сказать, это закон. Потому что ну, даже если руководствоваться диалектикой, любое, даже э, самое огромное явление начинается с, вот, с нуля, то есть с точки, например. Э, тот э, Мир, например. И тоже, если нам сейчас говорят, что у нас мало, что мы слабо развиты, это ведь не так, но мы выражаем интересы самой большой социальной группы, мы выражаем интересы именно наемных рабочих, именно самого большого класса пролетариата. А буржуазные партии, они выражают интересы меньшинства. И все равно, если сложить э, тот класс, который мы выражаем его количество, и э, количество членов партии, мы все равно их опережаем, потому что за нами рабочий класс. Я лично считаю, что все впереди, и мы победим, и это просто необратимо. Что нужно сделать? Нужно объединяться, нужно бороться, и нужно, не знаю, элементарно начинать с малого. Звать на митинги своих друзей, близких, родственников. И об этом уже неоднократно все говорят. Да, должны все участвовать. Все участвовать. Пока да? этого не будет, ничего не изменится. Так, хорошо. Все, спасибо за да, это. Пожалуйста. пожалуйста.